Всем привет, ребята, с вами Шевчик в деле. В этом видео расскажу о своем доходе за сутки, как поднял бабла на BBC Coin. Ну, короче, на шиткоине. Получилось так, вот э, сам этот BBC Coin Pool. У меня с двух видеокарт 580, суммарная мощность на криптонайте 1.7 кгх, показывала около 4 миллионов монет доходной за сутки. То есть вот я наманил 4 миллиона ,68, 685 тысяч, вывел потом их на биржу. Монетка на бирже появилась на вот CRX24. И что получилось? Ну, у нее, конечно, цена была минимальна, так как этих монет много. Одна Сатоша. Я думал, меньше не бывает. И тут один типок выставил ордер там, на покупку около 100 миллионов таких монет по 0,1 Сатоши. То есть 1 1,1 Сатоши выставил. Ну, Бабки нужны были, думаю, не 400 баксов я заработаю, но хотя бы 50 уже точно. Я быстренько эту монетку ему слил, 2 ляма продал, еще лям, ну, в общем, все послевал ему. Ничего что получилось? Получилось у нас 462 тысячи этих сатошей. Вот. Это получается, там, не знаю, около 50 баксов на тот момент, когда я выводил, там по курсу, может, около 11 был. И... Это в гривнах получилось у меня 1200 гривен плюс комиссия за вывод. Грубо говоря, 1000. Около 1100 я вывел. Где-то вот так вот. То есть, смотрите, сейчас добывать остальные монеты, такие как эфир и всякие зикеши вообще не актуально, так как курсы просили в жопу. И электроэнергии мотает, она неплохо. Можно попробовать подобывать всякие такие вот шлакоины. Ой, блин, ну ладно, зидяюсь тут, короче, немного проорали. А, вот, короче, вот тучкэш. Я решил еще покрутить немного тучкэш, хоть хрен его знает, выйдет он на биржу потом или нет. Ну на него, думаю, можно 2-3 дня потратить. В принципе. Что там получишь 10 копеек сейчас за эфир, блин, что здесь нихуя не получишь. Короче, посмотрим, что получится, ребята. Я еще поставлю денег вдруг и покрутит. Ну, все равно смотрите, майнера становится больше. У меня показывало около 2 миллионов, а сейчас уже показывает миллион 600, 650 тысяч. Так что давайте, пацаны, фармите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я потом скоро выпущу еще видосик с какой-нибудь интересной монетой. В общем, как-то так. А кто у нас мажорик? Так что давайте, я сейчас скину свой адрес биткоина и быстренько скините мне по биткоину. Давайте, всем удачи, всем пока.